Про белок вот хотел подробно рассказать поводу в белке, вернее, да, в белке находится 22 аминокислоты. То есть после нашего пищеварения белок делится на 22 аминокислоты. И вот половина из них, из этих аминокислот, наш организм может вырабатывать сам. Остальную половину.. Организм должен получать с пищи. Вот. И вот эта вот э, стальная половина, которая должна попадать с пищей, как раз содержится, представляете, в яйца. То есть яйца, они очень полезны. Вот. Но, конечно, я не поспорю, в то, что в яйцах есть там желток, холестерин, там жиры все дела, это не очень полезно. Да, я с вами согласен. Поэтому, допустим, я как питал свою, допустим, у меня было одно целое яйцо, когда я его кузил, и два яйца белка. То есть два желтка я выбрасывал. То есть каждый день я это кушал. по яйца потом, значит, по поводу белка. И еще хотел сказать то, что... Белок тоже может там, вот он делится на аминокислоты, и некоторые аминокислоты все-таки участвуют в качестве энергии в организме. Поэтому я бы не советовал вам перебирать с белком. То есть вы, допустим, там будете есть 50 грамм углеводов, там, к примеру, для вашего похудения, и будете говорить там кушать с избытком белков. То есть я объясню сразу то, что белки могут еще там какая-то часть перерабатываться и уходить в энергию. То есть это ваше похудение будет притормаживать. Вот. По поводу жиров, значит. Жиры нужно кушать, есть норма, они очень полезны. Есть животные жиры, есть растительные жиры. То есть животные жиры это такие, как жир там животное это свинина там курятина говядина баранина там, и так далее вот, то есть такой жир должен составлять в рационе вашем дневном 40 процентов от основного рациона жирового в сутки вот, есть, весь остальной остальное рацион должен жировой состоять из растительных жиров Растительные жиры, то есть это получается там, подсолнечное масло, то есть арафис, если вы будете есть. Арафис это очень жирный, там чтобы много жиров растительных. Да. А, также рыба тоже как бы относится а, к растительным, Ну как не к растительным, а они более по ненасыщенные жиры. Там омега-3, 6, 9, они очень полезны, Тоже можно есть. И еще что рассказать при похудении, кстати, я еще пил очень много воды, но это как бы рекомендуется, И вообще рекомендуемая норма на килограмм веса 30 миллилитров воды. То есть я выпивал где-то раньше два с половиной средних литров в день. А делается для того, что когда вы, значит, активно худеете, вот этот сам процесс жиросжигания имеет отходы такие очень нехорошие. И эти отходы прекрасно вымываются с мочой. Поэтому, когда вы пьете много воды, это у вас все выходит. То есть вы не травите вот этот ерундой всякий организм, оно у вас все выходит и спокойно выхрудите из всяких последствий.